Защита аккаунта Google при помощи RuToken. Зайдите в свой аккаунт на сайте Google, выберите пункт меню «Безопасность». В разделе «Вход в аккаунт Google» щелкните по ссылке «Двухэтапная аутентификация», после чего нажмите на кнопку «Начать», введите пароль от своего аккаунта и нажмите кнопку «Далее». Выберите пункт «СМС». Проверьте указанный номер телефона и щелкните по ссылке «Далее». На указанный номер телефона придет СМС-сообщение с кодом безопасности. Введите его и нажмите кнопку «Далее». Щелкните по кнопке «Включить». Теперь добавим RUTOKEN. В разделе «Электронный ключ» щелкните по ссылке «Добавить электронный ключ». Подключите RUTOKEN к компьютеру и нажмите «Далее». На рутокене замигал светодиод. Нажмите на него. В браузере нажмите кнопку «Разрешить». Здесь вы можете указать любое имя для рутокена. Именно так он будет отображаться в Google. Нажмите «Готово». Настройка двухфакторной аутентификации по рутокен завершена. Теперь давайте войдем в аккаунт с помощью токена. Для этого выйдите из своего аккаунта. Введите пароль от своего аккаунта и нажмите кнопку «Далее». Проверьте, что токен подключен к компьютеру. Нарутокен замигал светодиод. Нажмите на него. Вы вошли в свой аккаунт и можете выполнять все необходимые действия. Теперь ваш аккаунт защищен. Спасибо за внимание!